Подготовьтесь к марафону по натуральной косметике. Вам понадобится детское мыло, натертое на терке. Вот здесь два брусочка по 80 грамм. Большой объем. Можете взять один брусочек. Лимонная кислота, кокосовое масло, пустой тюбик от помады. Если нет пустого тюбика, можете купить вот обыкновенные контейнеры в магните, пустые вот такой спрей со спиртом чистый спирт нужен медицинский ну, если нет чистого медицинского можете взять там какой-нибудь спирт в аптеке может быть борный там или какой-то но главное чтобы он был в высокой концентрации масло какао если этих ингредиентов нет то я вам расскажу, какие рецепты с ними делаются, а вы потом закажете по тем сайтам, которые я вам дам в описании. Ну, лучше, ну и, конечно, какое-то эфирное масло, да, для того, чтобы все это делать с отдушками. Так что готовьтесь. 12-го жду вас на марафоне уже в полной боевой готовности.